Ребята, всем привет! Ну что ж, официально теперь э, рад, что мы начинаем э, с вами диалог. Э, вот. В данном случае это монолог, но вскоре вы сможете по этому материалу задать вопросы. Поэтому очень советую записывать по ходу движения. Я все-таки решил маленькую структуру прописать по русским душам, потому что э, тема с одной стороны большая, но с другой стороны ее можно увязать, э, ну скажем так... Общие моменты да, дать А дальше вы уже благодаря своим вопросам сможете Скажем так, вести туда, куда вам интересно Ну, мы туда будем и направляться Ну, давайте начинать Сегодня победила тема «Родственные души» То есть у нас пока не так много людей и каждый, кто высказывал свое мнение, некоторые высказывали один, два, три пункта, да, то есть не один пункт, и я учитывал все эти пункты. То есть если человек пишет три пункта, я напротив какого-то, какой-то темки прямо писал, что все равно она учитывается этим человеком. На самом деле эта тема, конечно, обширная, и она завязана на очень многих процессах. И наша задача вот, в клубе, во-первых, потихонечку, потихонечку всю эту информацию разбирать, не, торопя, не торопясь, не то, как это происходит на встречах, потому что на встречах, да, я выдаю очень много информации, но очень много информации проходит как бы транзитом, потому что человек он усваивает лишь часть информации. И здесь смотрите, как получается, что я это проговариваю иногда и на встречах, и мы когда просто слушаем, да, в нас вложится, как правило, но опять же, в зависимости от наших характеристик, где-то 10-15% да, в среднем. Если же мы начинаем записывать какой-то материал, или по крайней мере помечаем такие основные самые моменты, то в нас уже, опять же, в, завис в зависимости от характеристик, там от 30 до 50% может усвоиться. Но если вы этот материал еще начнете кому-то рассказывать, да, то вот тогда это будет, скажем так, максимальный эффект, э, когда вы сможете достигнуть там, порядка 80% вот усвоения вот этой информации. Хотя на самом деле решать вам, и эта информация э, в клубе, по крайней мере, она... Задумано так, что вы спокойно можете смотреть только ролики, да, и просто вот этот процесс долгоиграющий, так или иначе, с разных сторон, крупицы вот этого знания, которое через меня проявляется, которое будет проявляться при взаимодействии с вами, да. я с удовольствием буду с вами делиться, чем сейчас вот я начинаю. И потихонечку-потихонечку все вот эти калейдоскопичные несостыковки, они начнут обретать связи. И мы вырисываем с вами общую картину, которую, ну, тогда нам легче будет понимать друг друга. Я уверен, что потом взаимосвязь будет какая-то происходить между людьми, которые слушают эту информацию, знакомятся будут друг с другом, они поймут, что друг другу можно доверять. Потому что, ну, с одной стороны, тот, кто тянется к такой информации, они тянутся к своей душе. По большому счету, тот, кто тянется к своей душе, ему легче, наверное, проживать с точки зрения вот этой любви и к остальным тоже. Итак, родственные души. Давайте начинать. Хочется начать с того, что путь у родственных душ, он начинается, он может вообще начинаться в разных местах. То есть... Это, знаете, как один родился там в Америке, второй родился там в Испании, третий родился в России, четвертый, как я, родился в Беларуси. Это не значит, что если мы родились в разных местах, то мы не можем быть друг для друга родственными душами, да? и здесь наоборот еще можно сказать, что иногда мы рождаемся с людьми, которые для нас менее родственными кажутся, чем те друзья, да, или единомышленники, которые нас поддерживают и у которых с нами есть общий взгляд, Общий образ, и этот образ, скажем так, те, ну, рождает стремление, к которому мы идем Поэтому здесь у родственных душ происходит то же самое То есть когда родственная душа начинает тянуться к другой родственной душе, да, их что-то сближает То есть есть те характеристики, которые между ними сходятся Тема характеристик это отдельная тема, мы ее, наверное, вынесем другим днем каким-нибудь, да, может быть, даже другим месяцем. Вот, это будет зависеть от вашей обратной связи. Потом родственные души это те, которые проживали вместе на самом деле не одну жизнь. Да, то есть, вот то, что я говорю про характеристики, когда схожие характеристики, есть, конечно, моменты, когда вы родились в двух разных местах. И у вас в чем-то все равно схожие характеристики. И вы, даже не зная друг друга, можно сказать, что в этих характеристиках у вас будет происходить синергия. И в этих частях где-то вы уже родственные да, являетесь. Вот. Знаете, это как подобное тянется к подобному. Действительно, оно тянется и таким образом, мы знаем иногда, когда я вот у меня был, знаете, история когда я видел с окна, как два алкоголика, они прямо как по фарватеру шли э, и стыкнулись прямо, знаете, вот они шли под коленки себе, смотрели, смотрели, и потом, когда они подняли голову и пошли вообще в третью сторону, в которую не шел никто. Здесь вот происходит то же самое. То есть э, родственные души — это те, кто проживает вместе не одну жизнь. И э, когда вот эти характеристики, которые есть в нас, э, ты начинаешь взаимодействовать, с другими, ты же решаешь, да, этот человек, он схож тебе или не схож. И вот те души, которые схожи в больших, скажем так, частях, да, тебе с ними хочется идти дальше. И вот, как правило, вот этот вот путь, начало такого пути, он имеет начало укрепления вот этого родственности да, душ. И со временем эти родственные души, они, конечно, начинают иметь все больше и больше общих характеристик. Подобно тому, как в семье супруга и супруг со временем становятся похожи. Понимаете, вот очень много такого наблюдения. И ну, это все очевидно на самом деле, потому что когда ты с кем-то взаимодействуешь, ты что-то ему даешь, и он дает тебе. Что-то у тебя заменяется, что-то у него заменяется. Потом имеют... Наиболее общие характеристики, то есть я про, под общими характеристиками, я уже это говорил, но я что имел в виду? Я имел в виду, что общие характеристики это и стремление, куда вы идете, это и мыслеформа, то, как вы вообще смотрите на мир. Да? Вы оптимист или вы пессимист? И понятное дело, если брать с точки зрения энергетики, то пессимист стремится к оптимисту, потому что ему... С одной стороны, легче подпитаться, у того есть много энергии, у этого мало. Но, как правило, все равно выбираются. Если пессимист, то человек выбирает в своей компании пессимиста. Вот. А если оптимист, то оптимиста. Потому что очень долго с другими характеристиками, ну, с людьми, которые имеют другие характеристики, очень тяжело находиться, потому что идет вот отсос у кого-то, какую-то энергию. И здесь получается, когда у нас одинаковая мыслеформа, у нас одинаковые предпочтения, то мы друг друга, наоборот, мы входим в синергию иначе И вот это взаимодействие, она не отсасывает у кого-то что-то да, А наоборот пополняет То есть то, кем мы являемся, нас становится больше И тот, кто был на встречах, вы вспомните разговор о синергии О примере, когда 1 плюс 1 равняется, может равняться нулю, может равняться двум, А может равняться больше, чем 2 И вплоть до того, что там тысячи миллион и так далее Это уже зависит от характеристик Итак, идем дальше. Родственные души очень легко понимают друг друга на основе вот уже той информации, которую я сказал. Да, потому что они интуитивно тянутся друг к другу, потому что у них какие-то их характеристики схожие. Да. И родственные души – это когда случается критическое значение схожести вот этих определенных характеристик. Знаете, когда, например, ты интересуешься компьютерами, но я интересуюсь компьютерами, потому что мне на этом компьютере интересно читать, а второму интересно на этом компьютере играть, да? Вроде бы на теме компьютера мы можем сойтись, но все остальное нас разъединит, потому что стремления и интересы у нас разные. Поэтому здесь... Когда происходит вообще все одинаковое, то у нас идет и легкое понимание на всех уровнях, потому что вот это критическое значение схожести, оно максимальное. Родственные души, они напрямки связаны с легкостью понимания друг друга, по крайней мере, на уровне души. На уровне тела это уже более глубинный вопрос, потому что на уровне тела мы можем родственную душу просить даже вплоть до того чтобы это убий меня вот. но ну, опять же те кто был на встрече наверное поймут вот этот вот э, пример но те кто не был я просто поясню что иногда душе необходимо расти и в процессе вот этого роста она осознает что помочь ей может лучше всего родственная душа которая ее понимает хотя ни родственной душе этого не будет хотеться делать, ну прикиньте, убивать там свою душу, которую ты любишь. Вот. Но тем не менее не идут на этом, потому что той душе могут, может хотеться, ну то есть может, не, может быть необходим такой опыт. И в процессе вот этого опыта она повышает свой уровень осознанности. И, конечно, та более высокая, развитая душа, которую просит. Вот. Она, естественно, помогает, хотя знать, что даже проработку придется сделать. По поводу проработки, может быть, я заглядываю, я не знаю, на самом деле, кто будет смотреть этот ролик. Если вы не смотрели, то, ну, вернее, если вы не читали книгу, которая вот у меня за мной, да, это книга, которую мы написали с Алексеем Хохватовым, с автором, там как раз таки описаны вот эти вот процессы Или те, кто был мне на встрече, тоже они уже поймут Те, кто не был, но что ж, постепенно тогда подождите Вопрос проработки, вот это вот все мы будем разбирать еще и не раз по кругу По большому, длинному и со всех сторон Итак, дальше идем Родственные души идут в помощь друг другу О, вот это я уже сказал, ну то есть действительно родственные души по умолчанию Как, как будто... Мы можем отказаться, да? но на самом деле мы настолько любим друг друга, что мы не отказываемся, мы наоборот идем в помощь даже тогда, когда, казалось бы, с точки зрения логики, это нежеланно и не нужно этого делать. Вот. Ну, на самом деле вот, в помощь друг другу мы идем гораздо более желанно э -э ну, для человеческого мышления, да, чем просить. Но на самом деле для душ... Они что легко просят, что легко помогают. У них нету вот этих стереотипов, того, тех, которые есть у нас, там мы не можем попросить у кого-то что-то да, в силу каких-то внутренних программ, или наоборот, там, я не хочу помогать, но иду помогать, там такого нету. То есть там есть абсолютная свобода выбора, но благодаря ей как раз-таки и той осознанности, которая присутствует в том мире, вот, конечно, люди, не люди, а души, которые являются родственными друг для друга, они, соответственно, конечно, помогают друг другу преимущественно всегда. Так, выделение в родственных э, душах. Хотелось бы сказать, наверное, про близнецовые пламена. Вот, и, знаете, для меня раньше вот не было такого понимания, там, близнецовые пламена, не близнецовые пламена. Для меня были просто родственные души. Да, я понимал определенную градацию, такой спектр, да, того, когда родственная душа, она только-только на начальном этапе родственной души, ты только познакомился, э, но у вас еще не связывает история, да. А есть души, которые связывают историю, но у них характеристики разные, и они не родственные, по большему счету, пока, пока, мы дойдем еще до почему-пока. Вот. И наоборот, есть близнецовые пламена, это души, которые прошли уже невероятное количество воплощений друг с другом, и они идут друг за другом просто как по магниту, потому что вообще они уже, можно сказать, чуть ли не единое целое, которым они на самом деле потом могут и стать. И в этом процессе, это знаете, это как косынка, которая переплетается друг с другом, и они имеют, естественно, наибольшее количество пересечений. Вот близнецовые племена они имеют наибольшее количество того опыта, который они получили вместе, они имеют наибольшее количество характеристик, которые сходятся с ними, вот, и наибольшее желание быть вместе. И это желание, естественно, обоюдное: что с одной стороны, что со второй стороны идет. Дальше идем. При повышении осознанности количество родственных душ для этой души становится больше. И вот почему. А, ну, давайте я перечислю вначале, да, потом мы поговорим. Осознанность повышается в том числе и в путешествиях. Ну, вот давайте, вот, вот про путешествия поговорим. На самом деле, вот знаете, опять же, в туре, когда вот люди были, и та информация, которая там делился, у меня информация, она делится на духовную составляющую того, чтобы мы поняли вообще, кто мы есть. Куда идем, почему здесь происходит, да, это душевная часть, и вот преимущественно этот клуб, он для этого и создан, для того, чтобы люди, которые тянется к этой информации, они могли эту часть узнать, а эта часть дает именно понимание того, кем мы являемся. Но вторая часть, уже когда повышается осознанность в процессе понимания, кто мы есть, это как раз-таки путь становления... Через материальное, потому что мы являемся материальными И наша жизнь может улучшиться Тогда, когда все аспекты Мы начинаем осознавать И мало того, чтобы осознавать, знать да, А действовать То есть эта информация становится частью нас Во второй части Я как раз таки делюсь информацией Где рассказываю о О том, как на самом деле Путешествия Влияют на нашу жизнь И насколько они пополняют Наш, расширяют наше мировоззрение да? Вот здесь то же самое можно сказать Что те души, которые э, э, Ну, скажем так, начинают путешествовать А путешествовать это не только по земле да, Это по э, всему абсолюту По всем галактикам, по всем временам Пространствам То есть все то, что есть в абсолюте вот Для души это все открыто на самом деле осталось только ей задать вопрос и оказаться там. Ну и чем больше осознанность, тем больше глубиннее вопросов мы задаем, и тем больше мы можем, получается, осознать неосознанное. То есть, когда начинается у тебя путешествие, то ты начинаешь узнавать то, что раньше не знал. Да? И вот это как раз-таки, с одной стороны, повышает осознанность, но при этой же повышении осознанности параллельно происходит рост Тех родственных душ, которые с тобой начинают резонировать. Вот, То есть здесь, смотрите, незнакомое, оно становится знакомым. И то, что было непривычное, да, становится привычным. Непонятое становится понятым. Это все равно, что вы жили всегда в одной стране. А у вас есть определенное количество друзей. Но если вы поедете в другую страну, так или иначе мы социальные существа, ну кто как, конечно, по характеристикам, кто-то больше, кто-то меньше, но тем не менее, нам все равно хоть хотя бы минимально нужно какое-то общение, хотя бы изредка да, То так или иначе для этого мы найдем людей, которые нам будут резонировать, ну то есть наши друзья именно в том пространстве, в которое нас сейчас содержит и вот получается, что в той стране, откуда вы приехали, у вас есть друзья, а вы их знаете, вы с ними резонируете, вы можете с ними поддерживать связь там, через телефон или другие мессенджеры. А вот ну, с новым человеком он здесь и сейчас находится, и он становится вашим новым знакомым. С точки зрения вот этого пояснения, можно сказать, что подобным образом происходит и рост Родственных душ, для тех душ, которые путешествуют там по галактикам, по подобным землям, да, по разным мирам Потому что они узнают это все равно, что вы поедете по миру, по земле Вы будете узнавать разные культуры, разные традиции Вы будете видеть разное питание, да, то есть выживание, кто как выживает В жарких странах одно выживание происходит, в холодных другое да. Тут одни принципы, там другие принципы. Вот то же самое связано и с душами, которые путешествуют. У них даже логика иногда меняется. И уехав со своей стороны, ты возвращаешься в свою страну новым человеком в основном. Вот у души происходит то же самое. Ну ладно, про осознанность мы поговорим позже, потому что это вообще глубинная тема. Это тема, мне кажется, вообще на отдельный семинар, который можно еще и свои, слоить, и слоить, и в зависимости... От ваших вопросов это у нас и будет происходить. Итак, дальше. Ну, то есть, вот мы затронули, да, что при повышении осознанности количество родственных душ становится больше. Родственная душа достигает вот квинтэссенции своего развития, то можно сказать, что для нее, ну, по большому счету, вообще все души, они начинают становиться родственными, то есть вот вы представьте просто себе, что тот принцип, про который я вам проговорил, да, когда вы уезжаете, вы знакомитесь, и чем больше вы знакомитесь с этим человеком, тем ближе он становится к вам, то есть более дорогой, ну, то есть он, он ближе, как друг вам становится, да, то есть ты ему больше можешь уже начинать доверять, ты больше его знаешь, ты знаешь вообще всю его подногодную со временем, а когда... Ты душа, то ты представь себе, что ты можешь: у тебя ты не во времени, и ты можешь пообщаться чуть ли не с каждой частичкой абсолюта. Да? И вот в своей квинтэссенции конечно, можно сказать, что каждая душа тебе будет понятна, осознанна, и даже если ты ее не знал, ты с большего знаешь уже все характеристики и осознаешь, почему вот эта душа именно так проявляется. И то, что раньше тебе, скажем так, это могло быть непонятным, неизвестным, то здесь становится все понятным и очень даже известным. То есть такая душа она, на самом деле может по большому счету понять каждого, ну каждую душу, да, и она была, ну потому что она была во всех местах, а там где я была, ей в общем понятны становятся все законы именно вот того места, пространства, ту логику, про которую я говорил. Вот, потом, смотрите, что еще может происходить с родственными душами. Со временем две родственные души, они могут захотеть стать одной. Вот я в самом начале там заикнулся про это, да, но потом сказал, что немножко позже. Вот, и вот почему? Потому, потому что происходит, ну, скажем так, закон синергии происходит, да. И в законе синергии вас, у каждого становится больше, это знаете, это как вот один ходил человек, ходил второй человек, потом они влюбились друг в друга И в этом состоянии они пополняют друг друга, то есть у ну, каждого становится больше И знаете, когда вот происходит такое вот объединение, когда две души решают стать один, во-первых, это возможно только по обоюдному согласию и обоюдному стремлению то есть, ты не уговоришь другого, другую душу, если другой душе это не надо будет, да, ну, то есть, если человек, опять же, один игрок, а, ну, то есть, игроман, а второй на компьютере читает, и происходит синергия, на, когда характеристики одного дополняют другого, то есть, они идут в резонанс. И для того, чтобы в резонанс оно вот входило, должны быть такие такое критическое значение уже изначальных характеристик, которые могут запустить вот этот вот процесс. И мысли чувствовать, опять же иметь возможность что-то там делать, мочь, как грубо говоря, да, там, вот, и осознавать ранее неизвестные моменты. И знаете, я уже буду подходить к концу. Есть один вариант достижения вот, квинтэссенции, когда душа прям достигает уровня своей сознательности, квинтэссенция. И э, один вариант это, в котором все души, они соединяются в одну. Ну, тут надо будет, конечно, проговорить, что является всеми душами, да, потому что мы можем быть в одном мире, в этом мире мы все души, но это является крупица всего, что вообще есть в абсолюте других миров. Но, тем не менее, то есть здесь вопрос уже, это уже ближе к вопросу циклов, петель, про которые я говорю, да, квинтэссенции, но это не сейчас, потому что, скажем так, про это, про все надо говорить отдельно. И знаете, вот еще такой вот вопрос мне по родственным душам часто задают, поэтому я его и здесь тоже проговорю, что могут ли родственные души воплощаться там, в семье неродственных душ. Да? Ну, на самом деле в мире нет ничего невозможного, поэтому, конечно, это возможно. И вот этот вот пример можем потом разобрать уже через вопросы. Так что пока что все, ребята. Пишите, еще раз говорю, свои вопросы. Вот, может быть, вы просто слушали и решали не писать. Сейчас прослушали. Записали, задали, и мы будем разбирать уже по ходу дела. Пока что все. Жду ваших вопросов. До встречи!